Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Недавно я играл соло против складов и сделал такую ошибку, которую никогда не делал за 2,5 года. Такую ошибку вы увидите на видео и думаю самые внимательные мне напишут в комментарии, что была за ошибка и лучше так никогда не делать. И обращать на это внимание, чтобы не упускать такие хорошие топчики, как упустил я. Всем приятного просмотра, не забудь прожать лайкос, написать комментарий. Ну если ты здесь недавно, подписаться. Хочу порекомендовать вам топ Пойнт шоп Самые лучшие соотношения количества и цены. Никаких откатов и рисков бана. Каждое открытие заказов анонсируется на сервере. Как правило, один-два раза в неделю. Тут вы можете приобрести 7400 SCP за 2500 рублей. Это самые низкие на данный момент цены во всем СНГ. Скорее обращайся по ссылочке в описании. What you have to run the race Every move was on the page But I didn't like the way I had to fight and misbehave I had to find a way to change I had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place -y. cause everybody wanna team bad things What could go wrong, what brings, success is a finicky thing If you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna last yeah. Тех, кто досмотрел данное видео до этого момента, думаю, вы уже поняли, какую ошибку я допустил. И на скриншоте показано, что у меня осталось всего лишь немного патронов, и я не стал лутать ящик, который был рядом со мной. Но я не стал лутать по одной причине, так как я даже не посмотрел, сколько патронов у меня осталось. Это была моя ошибка. И после того, как я проиграл данный бой, я понял, что я допустил самую грубую ошибку, не посмотреть, сколько патронов у меня осталось. Всем спасибо, кто досмотрел данное видео до конца. Спасибо за вашу активность. Я это очень ценю. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.